Ритуал на прибыль, то есть, если вы хотите получить деньги. И этот ритуал также подходит для тех, кто хочет погасить кредит или долги. Для чего необходимо собирать чеки и зачем очень важно их сжигать. Чеки на покупки это совсем не мусор, который можно выбросить в урну рядом с магазином. Они хранят информацию о денежном потоке. Чем больше чеков, тем больше денежный поток. Чтобы усилить эффект от ритуала и открыть денежный поток, еще больше проведите его вместе с друзьями или родственниками. Как же проводить ритуал? Соберите как можно больше чеков, но не меньше 10. Сожгите чеки, когда сочтете их количество достаточным. Пока горят чеки, повторяйте аффирмации. Чеки сжигаю, богатство заказываю. Чеки сжигаю, богатство прибавляю. Чеки сжигаю, богатство укрепляю. На благо мне, на благо всем, на благо всей Вселенной. Пепел от сожженных чеков пустите по ветру. Выбрасывать мусор, низ них нельзя. Время ритуала зависит от того, какие у вас цели. Если же вы хотите получить деньги, то сжигайте чеки на растущую луну. Если же вы хотите погасить кредит или долги, ипотеку, то проводите ритуал на убывающую луну. Как же это работает? Когда вы сжигаете чеки, то энергия потраченных денег возвращается в ваш кошелек. Важно! Чеки должны быть именно от ваших покупок, а если вы проводите ритуал в кругу близких людей, то они должны собрать свои чеки. Что же делать нельзя? Нельзя хранить чеки в кошельке. Кошелек – это храм для денег, исключение только для денежных амулетов. Нельзя собирать чужие чеки, У них чужая энергия, ее потоки могут не совпадать с вашими, и тогда эффект от ритуала будет обратным. Нельзя рассказывать всем подряд об этом ритуале. Среди нашего окружения много скептиков. А мы знаем, что подходить к активациям, медитациям и другим техникам в неверия нельзя. Даже если это неверие, транслируйте не вы, а кто-то другой. Можно поделиться с теми, кто вас будет поддерживать. Собирайте чеки и обязательно проведите этот ритуал. Чтобы еще лучше сконцентрировать положительную энергию для ритуала, пишите в комментариях. Благодарю Вселенную за свое процветание. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. И пусть богатых женщин станет больше.